Ну вот, пришла моя долгожданная посылочка. Посмотрим, что же у нас здесь в этой посылочке. И разберемся сразу. Сейчас хорошо стали делать. Посылочки все объединяют. Ну и в первом видосике я вам покажу вот такую штучку. Я купил для держателя смартфона на штативе. Вот она у нас. Сейчас вы видите, которую я постоянно пользуюсь. Беру вот обычный, всегда брал. И они у меня такие, короче, в плане, как вы видите, лопнувшие, потом напрягать надо, чтобы вставить телефон и так далее тому подобное. Увидел другую штучку, вот такую, решил ее взять. СТ-29. Вот. Сейчас посмотрим. Шло где-то. Сейчас вы видите, сколько это все и сколько это все стоит. Ну и вроде как написали, что очень прочная штука и удобная. И мы это сейчас дело все посмотрим. Так, ну в плане, чтобы телефон ставить. Так, ну вот какая интересная вещь. Здесь она вот так раздвигается в свободном режиме и потом уже растягивается. Вот у меня телефончик. Это Galaxy S50. И его вот так даже легко вставить вообще без проблем и будет он стоять вот эта штучка чтобы прикручивать к штативу да и здесь еще она есть тоже держится прям прочненько даже вот и на фотоаппарат можно воткнуть если что как видите, сделано ну, достаточно добротно, на мой взгляд. Сейчас попробуем и так еще ее нацепить. Так. Во-первых, раздвигается не очень, так скажем, сложно. Да? Не очень сильно, туго, легко раздвигается. Но держит достаточно прочно. Из-за тех выемок, которые есть. Из-за того, что там... Прорезинено все. Вообще штучка классная. Вот посмотрю, как в работе это все. Для моего телефона вообще у меня Galaxy S21 Ultra широкий. И я думаю, что теперь мне будет видосик снимать намного удобней. Так что вот такая вот отличнейшая вещь. Ссылочка будет в описании видео для всех, кто занимается съемкой со смартфона. Я думаю вам подойдет как никогда, так что проходите и приобретайте.